Здравствуй, мир! Лыжи встали до 100, фрирайд универсалы, трассы вне трассы, новая лыжа под номером для меня 104, я не знаю, что это в новых титрах, сейчас увидите, смотрите. Вот такая лыжа, как вы видели в титрах, мне неизвестно, я не узнал, я в амплуа а именно фрирайт универсалов их точно не тестил, потому что ногами я их не помню. Вы удивитесь, но при всем изобилии лыж, которые я тестирую, у меня вот, я помню все их по большей части, ну, за исключением каких-то вот тех моделей, про которые, ну, как-то вот совсем мало спрашивают, и мне приходится их мало как-то вспоминать и мало уделять внимания. Но в основном я большую часть моделей, которые тестирую, помню. Вот. Этого не помню. Соответственно, я их и не тестировал. Вот. По катанию я протестил их и в трассе, и вне трассы. Вот. И могу сказать следующее. Мне они понравились именно как вот Универсалы для внетрасса трассового катания Для людей, которые хорошо умеют кататься Именно хорошо умеют кататься Именно готовы уже ехать в целине На плоских лыжах, на прямом видении, Отрабатывая на расслабленных ногах Неровности трассы и неровности снега и которые не боятся скорости вот, И которые в трассе тоже предпочитают в некий такой стиль быстрого катания Быстрых перекантовок И спрямления, в общем-то не закрывания а поворота. Вот. В этом лыжи хороши, они веселы, они легки в управлении. Им хватает жесткости, продольной, для обеспечения стабильности на плоском ведении, на разбитом снегу. Нет раз. Они хорошо себя чувствуют, никаких проблем не создают, идут ровно, надежно, спокойно, стабильно и как бы даже весело. И, э, очень веселый задник, позволяющий при вы, вы, вы, выталкивании его перед собой. На Затыкание очень хорошо подпрыгивать. Опять-таки, можно добавлять им всплыть дополнительно, потому что его немножко, конечно же, не хватает при такой тали. И в каких-то пологих местах Нужно добавлять вот. Но задник позволяет, и при этом он не клинится То есть вы можете добавить и тут же уйти в дугу И задник не зарывается, и не клинится И не, не создает проблемы, и ни вот этого козлячества Не получается, когда, знаете, вот Раз и в телевизор уходит вот, и, Или там для того, чтобы протолкнуть задник Надо его там перегрузить Вы начинаете его перезагружать, у вас носок встает на дыбы То есть вот этого в лыжах нет, и это прекрасно, я считаю Вот И поэтому, ну то есть прекрасно тем, что лыжи Не запаривают, не заставляют убиваться там вот а, давай поши как проклятый только на носах есть там и все нос тоже при этом прекрасен он немножко жестковат не показался мне бы хотелось наверное может быть помягче немножко вот но в принципе это не катастрофа на него можно работать на него можно опираться его можно грузить смело вот он идет хорошо вот и лыжа при этом на какой-то определенной скорости начинает быть очень такой живой, подвижный, игривый, динамичный Вот, без скорости это просто вот фанерка Вот, без скорости фанерка Теперь на трассе, на трассе, на трассе, на трассе На трассе лыжа тоже склонна к быстрой езде Она хороша, в принципе, в карвинге, она хороша, в принципе, в повороте Но на скорости, когда она не имеет возможности вот перезацепиться за трассу И не начать лупасить в ноги То есть, значит... Лыж, тема в следующем, как только начинается боковое проскальзывание на малой скорости, она начинает бить ноги. Значит, надо либо лыжи разгружать э и уходить в такое, знаете, в такое свободное глиссирование, когда немножко недостаточно контроля, недостаточно хватки, но зато есть ком комфорт. Но за счет того, что лыжа очень маневренная и легкоуправляемая, да, вы можете ее перекидывать и тем самым контролировать скорость без вот этой вот... Передозы вхватки, да, вот, вот это вот так действует, да. В карвинге, в дуге лыжа хорошо идет, идет хорошо свой поворот, он достаточно такой быстрый, 20-18 может метров, но он реально такой живой, подвижный, то есть, во-первых, можно быстро перекантовываться, ничего не мешает, ни задних, ничего, лыжа не требовательна к точности перецентровки, вы можете из, из задней стойки уйти в закантовку и там в процессе входа в поворот уже уйти там в переднюю стойку и догрузить уже там во второй фазе поворота без проблем вообще никак мы же на это критично не, не, не реагируют вот дугу держат нормально и что самое вот в них почетное, то что они позволяют смещаться там с задника на носок и с носка на задник в процессе дуги и дуга не теряется да немножко надо быть осторожным в этой загрузке. дозировать очень точно уметь дозировать и но в принципе, могу сказать, там это не там обязательно экспертно-спортивный уровень вот этой вот точности перецентровки. То есть, такой прогрессирующий лыжник, склонный к быстрому катанию, он очень просто реально справится с этими лыжами. И лыжи, в общем-то, дадут ему вот эту вот, такую, знаете, широкопрофильную универсальность катания, по стилистике именно катанию, но в такой не спортивно-не динамичном вот режиме. Вот. Лыжа, на мой взгляд, если брать ее так overall, то есть общий того, я бы сказал, так где-то 6,5 из 10, вот, в рамках всего рейтинга, то есть я знаю точные лыжи поинтересней, которые похожи, но при этом более эффективные, я знаю лыжи намного хуже, намного хуже, я знаю много лыж, намного хуже, вот, но это такой, это вариант, это вариант, когда вот для тех, кто вот как-то вот, да, цена не последнее место, там возможности покупки ограничены, и вот есть вот такие вот, и на денег на них хватает, и вот в принципе да и как бы я не готов там в карвинг убиваться, и в большой фрирайд я тоже не готов, а вот так вот курорт, вот как я сейчас здесь сижу, то есть можно и вне трассы по легкому, и по трассе по легкому, ну, вот хороший вариант в принципе можно брать и. В рейтинг, конечно, безусловно эти лыжи не пущу, потому что у них нет никакой изюминки таких, да, потому что они просто мне веселые, это не повод как бы для того, чтобы сам Бог с небес сошел и поцеловал их, да, вот, но в целом, как бы, такой рабочий вариант, вот, я пойду за следующими, надеюсь, они будут еще более веселыми, не пропускайте, подписывайтесь, лайки, пока.